в этой книге Я ее Ну, смотря что, говорить <гул> <гул> мне. <гул> да, не буду да, я да, доказывать. что можно. Хочу отметить, да? что мне Томарина ведет блог, и вы можете скажу, на сайте Эфа Москвы оставить свои комментарии, да, и все свои сомнения изложить в блоге на сайте Эфа Москвы, например. людей. Дело в том, что мы так что работала чего я знала. Все цели, Они Документ не приводится же В здесь об этом-то нет. Это же здесь нет. Вы, большевички, всегда Да не вам, большевики, а вы, большевики. На сейчас. Сетет, равен, вот хорошо, что я вы раз, все знаете. Замечательно. Я я не не дороги. Дорогие Дорогие я напишите, пишите, напишите, напишите, напишите. Вы лучше радуйтесь тому, что я печенье на не знаю, как принятые действия. Слово ложь. Что я вам пощечину не дала. Радуетесь этому. Я была близка к этому весьма. Быть, да? Вы, вы изгонялись советской принятии. Вы сейчас по физиономии да, А вы кому-то все... бы изменились. Да, За обвинение молчите, молчите, А я вам грубости а не сказал. Я вам привел факты. Я... факты. Все, да. все ложь там? в этой книге. Ложь. А как у нас? Насколько активнее у нас люди, которые так? Да, орать не будете. Вы хорошо, все, хорошо. я ему помочь не Да, я имела полное право. вам еще Спасибо большое. Как представитель издательства я хочу отметить две вещи. Во-первых, книга не проплачивалась с третьей стороны, а во-вторых, а, насколько мне а во-вторых по читательскому отклику, а точнее по его стилю. Всегда сразу видно, кто есть кто. Здесь профессии уже не нужно. Мне домашно. Я думаю, что наш разговор по содержанию еще впереди. И надеюсь, он будет еще и с библиотекарями, и с учителями, и со старшеклассниками. Поэтому, если можно, вопрос про одежку. Как вам одежка? Как вам это? Были большие споры. Споры. Вот интересно, почему? Потому что скажу, что... Честно, мне она нравится. У меня были большие споры об этом. Мне сначала понравилось, потом мне стали говорить, близкие мне люди, что они не могут реагировать хорошо на этот галстучек. Вот. Я обратилась к художественному редактору, он там большой умница, вы знаете, в время, Я говорю, а вы что считаете? Он говорит, а я считаю, что подросткам очень понравится. Я тогда его него спрашиваю. Тогда говорите мне, что по-вашему. Вам в этом мальчике вот, выделить надо, и что понравится подросткам. И он сказал мне, первый же импитер, после которого я сказала, все, больше мне ничего не надо. Он посмотрел и сказал, ну он, во-первых, бедовый. Видовый. Я говорю, все, Валерий, вы все меня все убедили. Все. Вот. А, и потом, а вот Сергей Александрович Филатов, которому я только что подарила два дня назад, поехала к нему. Здесь известен, надеюсь, я говорю, он заулыбался на обложку, я проверяла. Вместо того, чтобы от советского крути, он заулыбался на, на два метра уже. Ой-ой-ой. А я говорю, его вот, сам Я говорю, вот видите, весовые столпы, вроде мне показывают, что это России, Россия. Как бы, ну, так, так. А он, и он мне сказал, то что я не заметила, так ведь он смотрит еще в будущее. Я говорю, вот я даже не подумала. А вот художница, она обогляла и мою Осинкину, у нее такой вот этот инфантилизированный такой стиль, у нее Два ребенка, она с них все рисует, по-моему, со своих девчонок. Вот. И она сама такой ребенок, своих там 35-37 лет. У нее вот этот такой примитивизм, что ли, или скорее детский рисунок, мне нравится. И вот она, видите, додумалась вот до этого. И что то тут есть? Вот слово «бедовый», оно хорошее. Потом э, два, я сейчас много бываю в больнице, у меня друг ближайший, вот э, наш Саша, полтора э, года уже не вылезает из больницы, и самые очень серьезные врачи. И вот э, они очень начитаны к тому же, очень любят читать, очень квалифицированные черши. И они прямо в восторге от обложки. А тоже, так сказать, не то, чтобы они так прям все это любили, советую. Они говорят, нет, это уже не так, все вышло. Не в этом дело, уже, это галстучек, вот так как, не так а вот тут мне очень нравится. Это моя любимая фотография Егора Гайдара. Потом, понимаете, вот что важно. Я тут выражаю эм, благодарность все натурально маме. Вот, какая молодец. Я дала ей в свое время. У меня было написано клав 8 или 10. А дальше... По кусочку э, все названия это кусочку. Но она доктор и сочетала. Я впервые в жизни давала человеку читать черновики свои. Я сказала, Аряна Павловна, я хочу, чтобы все посмотрели. Просто вот вы все поймете, что у меня это только наметки. А вот первые там 10 лет... -то... Ей все понравилось, она все это полюбила, и вот потом, ведь это же действительно роман, у между прочим, жанр дала мне, определенный жанр дала моя внучка, Женя оставила, она стала читателем, класс 7-10 прочла, и говорит, ой-ой, ты знаешь, у тебя не биография, биография, знаешь... Аня, студентка, 10 го месяца была в этот момент, а, схематично всегда, так вот я вам буквально передаю, а у тебя, задумался, географический роман. И тогда я решила, потому что принцип абсолютно другой, чем у меня, кто вот знает мою жизнь Александра Михайловна Ударова. Там у меня вы не найдете ни одной фразы, которая бы звучала так «Булгаков подумал» или подошел к окну и закурил». Нет, ни одной, только по А здесь совсем другое. Я додумываю за него. Что он думал, когда читал тюморку? Что он думал, когда читал моногли? Я, так сказать, своей фантазии дала потому что любого пути не было для детей. Написать можно было только так. И вот что меня поразило, и даже глубоко, глубоко, так как тронуло и поразило, что вот поверьте, ни про одну страничку мать не сказала, что что-то в большинстве, она в сказала. Ну какая мать промолчит, что нет, это не, не его, дайте мне, она бы нашла вежливую помощь. Нет, она все приняла, чтобы тональность саму как-то все, то есть она не нашла в моем, эм, я ведь описывала его отправление. Он знал. Он знал, я не буду это говорить. он знал, откуда это идет, и мне сказал об этом поляк, он ему сказал, министр. Вот. Я, я сказать, не могу ничего этого говорить, естественно, но я описала саму ситуацию, ситуация самая потрясающая. Он должен был тогда умереть, потому что он говорил, что меня не хотели попугать, меня хотели убить. И он плохо себя почувствовал после стакана чая а вот здесь вот мой товарищ ходит, Андрей Мосин, с которым я объехала по России афганец, разведчик 19 лет, командир отделения разведроты десантного полка это я говорю не зря, а когда мы с ним в 2005 году были на 50-летии Гайдара я его познакомила это. и вот мы, а мы приехали только что на машине от Лукашенко на один день ездили смотреть на выборы все поняли прекрасно за один день в минске и в селах что происходит но теперь мы уже до них дошли а тогда мы ехали с ним говорили мы побывали в советском прошлом но оказалось мы побывали в своем будущем вот. Этому не думали и вот когда он мы уходили из петент отеля он сказал странную вещь которую мог сказать только разведчик причем разведчик не такой а войсковой он говорит мы летом, у Егора Тимуровича очень плохая охрана. И это проявилось в Ирландии. Потому что что это такое? Это даже не надо быть лбу, и не надо соображать в этих делах. Я женщина не очень в этих делах соображаю. Ну как это? Попросил чаю, и официантка в руке несет ему стакан. Э, ну, без, без как-то да, всякого контроля неизвестно было. откуда ему сразу стало начинало ну, он пошел к себе в номер я это описываю, вот вы поймете я допрашивала Кениеву, которая была с ним вот. она его практически спасла но спасло нечто, что в нем самом еще было потому что э, он пошел, на открытие не остался пошел к себе в номер и лег и он рассказывал потом друзьям, что он не мог встать. Он чувствует, что он не может встать. Она ему звонит, ваш доклад. А он говорит, я не могу прийти. И она, а потом я говорила, мы с ней очень хорошие отношения, она говорит, я не могу вам объяснить. Я говорю, почему вы так сказали? Я не могу объяснить вы этому. Она сказала, Егор Тимонович, вы должны одеться, встать, прийти вниз и выступить. Она была э, э, э, руководила делегацией. Я говорю, как вам это, что, я что, плохо что, там что, Вот вообще, что, Мне интересно было. Она говорит, я вам не могу объяснить. И тут я, может быть, я даже что, что, что, ладно?